Привет, друзья! Наконец-то в Украине появился новый X8 от CF мото. Встречайте! Если вы смотрели обзор прошлой модели, то наверняка поняли что данная машинка точно не для детских игр. Его норов способен укрутить только крепкий мужик, и делался он для ребят, которые не терпят каких-либо ограничений. А нынешняя модель – это совсем иная архитектура, повышенный комфорт водителя и пассажира. В ней реализованы последние технологии мира оффроуд, и сейчас мы на них посмотрим и начнем с дизайна. Дизайн разработан австрийская дизайн студия KISKA, в портфолио которой есть такие бренды, как KTM, Husqvarna и другие. Первое что бросается в глаза это высочайшая детализация кузова, огромное количество накладок, вставок и прочего. Сбоку прослеживается силуэт прошлой модели, но перед и зад даже близко не напоминают предыдущую версию. Дизайнеры не просто сделали новую внешность, они также увеличили и функционал. Обратите внимание, передняя и задняя платформы оборудованы разъемами для быстросъемных креплений. Качество пластика и плотность стыковки элементов на высочайшем уровне. Оптика всего квадроцикла полностью диодная и также с первого взгляда понятно, что при разработке инженеры плотно сотрудничали с дизайнерами. Место пассажиров стало более комфортное, ручки теперь травмобезопасные, полностью закрытые пластиковыми накладками. Для водителя выделили немного больше места и опустили его сиденье ниже для лучшей устойчивости. Заливная горловина в этой модификации находится на левом крыле, что конечно облегчает заправку. В прошлой версии, вы помните, располагаться на не совсем удачном месте, заправиться с канистрой было ну, нелегко. В этом квадроцикле подножки пассажира и водителя уже алюминиевые. Кулиса, в принципе, обыкновенная, но выполнена в общем дизайне квадроцикла. Рядом с кулисой располагается розетка на 12 вольт и два USB-порта. На руле мы видим стандартные пульты, пульт управления лебедкой, стояночный тормоз с механическим фиксатором, на правой рукоятке управление мостами. CefMoto X8 в базе Оборудован хорошей защитой рук, которая защитит и от жестких ударов, и от ветра. Приборная панель абсолютно новая. На ней выводятся такие показатели. Подключенные мосты, режим трансмиссии, одометр, скорость, уровень топлива, температура двигателя, датчик давления масла, дублируется звуковым сигналом, check engine и ошибка EPS. CFMoto X8HO EPS в базе оборудован адаптивным электроусилителем руля. Проверить его работу и оценить мы сможем после того, как прокатимся на этом квадрике. Мотор претерпел немало изменений. Самый значимый из них это новая система ГРМ, которая позволила уйти от звуков детонации на низах. Мотор начал крутиться намного легче. Послушайте сами. не наверное сказать что это абсолютно новый мотор имеющий мало общего со своим предшественником теперь двигатель и трансмиссия смазываются разными жидкостями вот мы видим два щупа это существенно продлевает жизнь и мотору и самой коробке также очень грамотно выполнена система охлаждения моторного масла вместо классического масляного радиатора установлен теплообменник закрытого типа в котором охлаждающая жидкость понижает температуру масла в магистрали высокого давления до оптимального уровня. То есть температура масла равна температуре охлаждайки. Первое – это максимально эффективный способ поддержания стабильной температуры всех деталей мотора. Второе – более безопасный способ. Классические радиаторы часто забиваются грязью и перестают справляться с поставленной задачей. Объем двигателя все те же 800 кубов, V-образный, двухцилиндровый, 8-клапанный, но это уже 65 лошадиных сил. Работает в паре с бесступенчатым вариатором с сухим сцеплением от известной канадской марки CVT. Данный вариатор настроен на максимальную передачу момента и также на оптимальный контроль сцепления коленвала с трансмиссией, то есть отсутствует вероятность выхода ДВС и зацепления на крутых спусках. Мощность редуктора передается через валы с закругленной шлицевой частью. Данная технология отлично показала себя в серии CFORS и теперь используется в данном квадроцикле. Особенностью конструкции является долговечность и бесшумность по сравнению с обычными карданными валами. Редукторы также иные, в них учли пожелания владельцев прошлых модификаций и исправили проблемы дифференциала переднего редуктора и заменили сервопривод. Многие пользователи, готовя свои иксы прошлых моделей к жесткому офроуду, проводили некоторые манипуляции с сателлитами и их осями. Теперь этого делать не нужно. Ходовая. И начнем с передней. Инженеры Moto, стараясь увеличить ход передней подвески и не потерять в проходимости, пришли к отличному решению. Они заузили переднюю часть рамы, Установили более длинные рычаги, длиннее на 9 см, и также изменили геометрию нижнего рычага. Теперь он изогнутый. Тем самым увеличили ход и прибавили в клиренсе. Теперь он 30 см. Газомасные амортизаторы тоже стали длиннее и имеют полный набор регулировок. А именно, преднатяг, скорость отбоя, скорость сжатия и подкачка. Тормоз однопоршневой, дисковый, шланги из завода армированные. Задняя вообще новая. Видимо, опыт BRP показал что продольные рычаги справляются лучше, чем а -образные. И это верное решение. Чтобы получить от амортизатора наилучший эффект, максимальный ход и линейность перемещения колес относительно корпуса, нужно размещать упругие демпфирующие элементы вертикальные, в максимальной близости к оси колеса. Данный тип подвески как раз и позволяет ре реализовать все эти моменты. К сожалению, я не владею инфой по ходу подвески, но она явно будет больше, чем в старой версии. Между рычагами установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Амортизатор, естественно, длиннее, чем в обычном X7. Они газомасные, так же как и передние имеют весь набор регулировок. Тормозная система, как и передняя, дисковая, но стояночный тормоз уже блокирует колеса, а не кардан привода. Колесные диски и резина тоже новые. Диски теперь на 12 дюймов, а покрышка на 27. Эти покрышки хорошо зарекомендовали себя на квадроциклах серии C-Force 550 и теперь устанавливаются в данный квадроцикл. Давайте посмотрим на комплектацию. В базу входит фаркоп, розетка для трейлера, функциональные грузовые платформы с разъемами для быстросъемных креплений, Алюминиевые фиксаторы ног, легкосплавные диски, защита рук, лебедка, алюминиевые защиты пыльников. Ну что же, все это теория, поехали кататься! чумазы довольный как слон едет эта машина иначе либо в том и ксе не 63 силы либо в этом не 65 это два разных аппарата То, что мотор работает иначе это одно и подвеска ну, все совсем по-другому любые крены любые склоны любые подъемы э, нет впечатления что ты его не возьмешь есть стабильное ощущение что ты будешь ехать там где тебе нужно описание квадроцикла под видео подписан на канал палец вверх пока